А прикачает колыбель ранней зарею, Лигонько тешит спящую. Свое весно, А я любуюсь веснее такой порою, что так случается, я пору эту жду. Успеть мне всех вперед, на все полюбоваться, На то, как пробуждается моя весна, И как апрель зарею нежно. Целовался, о как взаимностью душа ее полна Пока еще немного зябкие морозы Особенно привычно это по утра, Синоптики, как правило, дают прогнозы Заранее не стоит радоваться нам А мне успеть моей весной налюбоваться На ручейки, на тающие вновь снега Я в красоте весны ничуть не сомневался И я люблю весну, как прежде и всегда а мне успеть моей весной налюбоваться На ручейки, надающие вновь снега Я в красоте весны ничуть не сомневался И я люблю весну, как прежде и всегда И всех секретов не раскрыт такой природы Сюрпризомерезно порадует нас вновь Лишь только жалости возможны от погоды А может кто-то встретит новую любовь Ликует радость от такого благоденства Очаровательно принит меня весна я чувствую прикосновение блаженства и красотою всей наполнена. Она. Весна приг приятной солнечной рубашке. Он с радостью в потоке теплого идет. Весна все прелести раскрыла на распашку.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 А мне успеть моей весной налюбоваться На ручеки натающие вновь снега. Я в красоте весны ничуть не сомневался, И я люблю весну, как прежде, и всегда.